Уважаемые вартовчане, в целях недопущения распространения слухов от лица Роспотребнадзора в городе Нижневартовске сообщаю вам, что случаев коронавирусной инфекции в городе нет. Те люди, которые помещены в окружную клиническую детскую больницу, это контактные люди, которые летели вместе с той китаянкой в Тюмени, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Они здоровы и находятся там на медицинском наблюдении.